Привет, привет, мои дорогие друзья! Вы смотрите канал SavilePace и сегодня с вами Клео. Сегодня я покажу вам, как можно сделать красивую юбочку из ленточки очень-очень быстро. Просто за две минуты. Для работы вам понадобится ленточка, вот такая резинка в катушке, черная или белая, иголка с большим ушком а также спичка для того, чтобы поджечь кончики ленточки. Вот и все, приступим к работе. Первым делом поджигаем свечку и подплавляем краешки у нашей ленточки. Дальше берем нашу резинку и продеваем ее в иголку. Узелок делать не нужно. Стежком вперед иголку, аккуратненько набираем нашу ленточку на иголку. Так я это показываю сейчас на видео это делать очень просто и быстро вот так После того, как мы одели ленточку на нитку, аккуратно расправляем складочки, смотрим, чтобы все было красиво, и теперь кончики завязываем сначала на простой улелок, Затягиваем ее, кончики обрезаем ножницы. Наша юбочка готова. Примеряем Сначала хвостик готов на Отправляем нашу юбочку, все готово, легко и просто. Вот и все, мои дорогие друзья, мастер-класс закончился. Надеюсь, вам понравился мой совет, как сделать быстро и легко красивую, обалденную, яркую юбочку. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайки этому видео. До новых встреч, друзья! сов, -сов!